В юных бурлила сила, в правду святая вера, Братская их могила, памяти нашей мер. Мирно лежат останки, сны их и стол лучатся, Под танки на Севастополь мчатся. Мертвой водой колодца Черные дни настали, Пятеро краснофлотцев против огня и стали. Выполнив долг солдата, жизнь свою в миху вместили, Фильченков и ребята. Танки не пропустили. Грохот катков был страшен. Злобный танкист искусен. Не испугался Паршин. И Одинцов не струсил. Гнев в их сердцах забулькал. Танки кругом не целься. Слава тебе, Цибулька! Честь тебе, красносельцев! Вам, умиравшим стоя, Жизнь за других отдавшим. Вечная память героям! Вечная память! Павшим.